Приветствую всех! Сегодня мы до вами артистизм к нашим упражнениям. И как мы знаем, артистизм помогает увеличить нашу энергию и играть более выразительно, все музыкальные средства выразительности. И в технических упражнениях артистизм помогает также лучше фокусироваться при игре в быстрых темпах. И если вам нужно показать упражнение педагогу, артистизм поможет не потерять себя во время игры. Также это просто хорошее упражнение для тренировки игры с артистизмом в будущем, когда выступаете на. Сцен. И артистизм – это последнее средство выразительности, которое мы изучаем в этой программе, так что на следующем уроке мы перейдем к последнему этапу в темпа в упражнениях. Принцип работы здесь точно такой же, как в упражнениях на музыкальный образ и форму. Мы настраиваемся на энергию артистизма. И из этой энергии мы настраиваемся на образ, форму и метр, пульс. И как только вы охватили э, все это начинайте петь. К примеру, артистизм, радость, начала, спокойный, пульс. Развитие. Подход к кульминации. Теперь выполним то же самое с остальными упражнениями арпеджио, настраиваемся на артистизм, образ, форму, метр и споем. И упражнение ганона, все то же самое, настраиваемся сначала на артистизм, затем из этой энергии на образ, форму, пульс и споем. И напомню, что в ганонах у нас элементы формы выстраиваются следующим образом. Начало, подход кульминации, кульминация и заключение. следующее упражнение давайте споем немного медленней октавы артистизм и зато в из этой энергии образ форма пульс. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I forgot what it was. I think <laughs> climax. Okay, climax. Okay. Oh.